Привет, YouTube! Получили две очередных посылки из Китая. Вот. Заодно посмотрим, или с ними там все в порядке. И вот интересно, что нам приехало. Да, конечно, запаковали хорошо. Так, наверное, походу здесь очки. да, это у нас тактические очки фалат для стрельбы угу. Угу. тут должна быть наклейка ее нету ну, в принципе, не столь важно Так нормально, вообще с очками все в порядке. Это ясно. Это мы проверили. Теперь посылка номер два. Приехала четырнадцатого ноль восьмого. Вот. Здесь у нас такой вот ножик фирмы Cold Steel со штрих-кодом, все как положено. Такой вот должен быть ножичек. Угу. Значит, запакован в картонную коробку с фирменным логотипом. Всё. Сзади штрих-код какой-то тут. Какое-то предупреждение. Внутри в полиэтиленовой упаковки и в чехле который если можно каким-то образом закрепить то надо крепить через вот эти отверстия угу. значит надпись cold steel made in Japan выше. Вот китайцы, конечно, могут. Естественно, это реплика. Значит, для чего он? Ну, можно использовать для самообороны, но я бы вам не советовал, потому что получится очень жесткая самооборона с таким ножечком. Значит, заточка здесь только вот с одной стороны идет. Серейторная. с другой стороны сведения нету сводится вот сюда значит здесь он какой-то вот немножко туповатый но его можно подточить мягкая прорезиненная прорезиненная рукоятка но в руку ложится хорошо Ну, в общем, отлично. Кстати, вот в чехле очень хорошо закреплен ножик. Не болтается. И его оттуда вытрусить невозможно. Он хорошо фиксируется. Даже при доставании надо приложить усилия чтобы его оттуда достать все отличный ножик всем спасибо за внимание пока пока